Сегодня я в гостях у человека, которого вы уже видели в моей программе. Именно он растягивал и подвешивал меня на правило. Я в гостях у чемпиона России, Европы и мира, у человека, установившего мировой рекорд по жиму штанги лежа у Александра Третьякова. Счастливое босоновое детство у Александра было такое же, как и у большинства советских детей. Если вспоминать Советский Союз, все было как в Советском Союзе. То есть ходили босиком. Жгли костры, строили спортивные площадки, из березовых ворота строили, играли в футбол, турник, подтягивались. Ну, в общем, жили, как все... Советские дети, так сказать. Спорт в детстве не любил. Говорит, что побеждала лень матушка. Зато все поменялось в техникуме. Сначала был бокс, ну а потом легкая атлетика. И такие заманчивые были перспективы. 30 рублей. Талончики на питание. То есть я для деревенского парня, который там родители в деревне там живут, денег особо там никто нам не давал. Вот вот 30 рублей это было как бы подспорье. Плюс сборы 4 раза и довольно-таки результаты стали хорошие. Вот, все бы было хорошо, пока не заболел желтухой. Со спортом вновь пришлось проститься. Далее армия и очередное погружение в спорт. Всю армию занимался спортом. То есть все соревнования, которые проходили э, в программ войсках у нас в округе, я на всех участвовал. Это была бы легкая атлетика, это была лыжи, это был биатлон, это была комплексная полоса пограничника, это метание гранаты, стрельба, борьба. Даже сам бы выступал. А вот уже после армии было знакомство со штангой. Армейский друг позвал в гости в Варкуту. Я туда приехал и был поражен. Там ребята 13-14 лет, у них были такие банки, вот как у меня, наверное, сейчас. Просто огромные. В столовой едят, они деревяшку кошки привязывают, потому что через руку не доставало, он есть не мог. И у них такое было подспорье, что у кого рука не 40, тот не пацан. Вот. Они меня положили под штангу под 100 килограмм. И вот мой первый жим был это 100 килограмм. После возвращения домой Александр решил, что посвятить себя этому виду спорта. Появились результаты и первые победы. Но будущему чемпиону региональных побед было мало. Вот самые сильные на сегодняшний день, кто есть, я с ними тренировался. Я приезжал с Кунгура по субботам, в Богатыре мы жали и тренировались. Я там еще сказал, я говорю, я скоро стану чемпионом мира. Все просто улыбались и никто не верил. Но я всегда же знаю, кто смеется, тот, кто смеется последним. Каждый шаг на пути к высшей цели давался непросто. Я обычно топтался года два. Россия второй раз. На вторую Россию приезжаешь, весь год пашаш, тренируешься, приезжаешь, снова второй. И когда домой звоню, жене, там все же переживают, там, друзья, товарищи, я звоню. Что говорит, что какое, Саша? Я говорю, второй, что, опять второй? Вот, но ну, это было так обидно, но это всегда мотивировало очень сильно. И я всегда говорю, они меня только, эти поражения делают меня сильнее. На первом чемпионате мира тоже все прошло не без приключений. Он проходил в Англии, 37 стран-участников и подвела еда. Четыре дня Александр с напарником Владимиром мучились от отравления. Оба сбросили по несколько килограммов веса. Сил нет. Первый вес на соревнованиях – 317 килограммов. На первый подход выхожу, штангу подали, я ее положил, я оторвать не могу, у меня просто сил нет. Андрюха говорит, что, Саня, сколько заказывать то было? Я говорю, давай еще раз 317. На зачеточку сделать. Хоть четвертый, пока, ну хоть что-то будет. Ставим 317. Я говорю, давай-ка, Андрюша, бей меня, как резиново, уши натирай, и прямо лупи. Это у нас перский край только так выходит на помост когда надо дать результат. И он меня так заявил. Я выхожу, короче, на 317, второй подход, штангу дает, я его опускаю, и она выходит как пустая. Прилив адреналина, силы вернулись. Тройка лидеров определена. И взяли по 325 килограммов. И нужно было их двигать. Третья попытка. Я говорю, бей меня, вообще как можешь сильнее вообще. Он меня так отбускал. Я вышел, 327 мне подали. Я так красиво опустил пресс, выжил стойки, поставил. Все. Эти соперники стоят, вот так смотрят, и руки уже опустились. И меня уже все бегут, поздравляют. Саня, ты первый раз чемпионом мира стал, смотри, четко, вообще вопросов нет. Все судьи засчитали. Вот. Я говорю, да подождите, пусть они пожмут. Да какой пожмут? Ты их глаза видел? Они говорят, все уже. И все, те, все три попытки их всех придавило. И вот так я чемпион мира стал. Далее были еще победы на России, на Европе, и на чемпионатах мира. И все это благодаря тому, что есть правила чемпиона, которым нужно следовать во всем. И самое главное, что всегда в жизни надо ставить цели такие, которые заоблачные. Для, для людей, которым ты говоришь, эти цели, они просто понимают, что их никогда не выполнить. На самом деле это не так. Когда ты сплав планку поднимаешь максимально вверх, ты к ней идешь. Так может и нам пора поставить себе заоблачные цели? Сухое, вообще стал, тоже прям натянутся, потом посмотрим.